Всем привет! С вами Дмитрий Русул. И в этом видео я хотел бы поговорить о том, как экспортировать аудио из мультиканальных меди инструментов. Я сегодня покажу это на примере встроенного драмера в Logic. У него есть также мультиканальный режим. У меня вот здесь он уже включен. Здесь обычный просто рисунок, базовый стандартный идет. И вот, допустим, мне нужно это перевести в аудио, но так, чтобы я мог поканально потом сводить э, эту барабанную установку так, как будто она была записана живым барабанщиком на реальной студии. Э, это часто мне лично в моей практике бывает нужно, потому что с миди иногда не очень удобно работать, когда проекты перегружены. Я всегда все стараюсь переводить в аудио. Э, Во-первых, э, есть еще дополнительная такая... Положительная польза от этого, что вы точно знаете, что вы закончили аранжировку, то есть поставили на ней точку и перешли в проект уже сведения, где у вас все в аудио. Но это такие мои личные градации, но я вам также рекомендую попробовать, это очень хорошо организовывает. Но сейчас не об этом вернемся именно к тому как же экспортировать э, мультиканально вот эти инструменты это относится не только к драмеру это относится к любым мультиканальным инструментам. это может быть easy drummer если это барабаны это может быть даже контакт в котором можно там 8 инструментов одновременно загружать амнисферы всякие ну то есть все инструменты которые поддерживают мультиканальный режим то есть когда у нас один непосредственно плагин а, выводит сразу на несколько разных дорожек а, разные звуки вот и здесь у меня соответственно вот в таком режиме у меня вот здесь вы, выводится все на своей дорожке то есть у меня а, overheads выводится только звучание тарелок и общий барабан установки здесь отдельно микрофоны бочки здесь отдельный микрофон рабочего барабана Uh, ну и так далее. И, соответственно, здесь еще есть дополнительные шины, которые шли вместе с этим готовым пресетом. То есть я выбрал ретророк uh, плюс. Здесь, uh, в закладке uh, Producer Kids Ретрок Плюс, uh, и он автоматически uh, этот пресет автоматически загрузил uh, мне вот эти дополнительные шины на которых есть параллельная обработка, уже сделанная разработчиками Logic заранее, чтобы вот это звучание барабанной установки было вот то, как они хотели, скажем так. А вы можете сами решать экспортировать эти дорожки или нет. Я, как правило, этого не делаю. То есть даже если мне нравится звучание этих шин, то есть обработки э, вот на этих шинах, я потом просто аудио полученное перенаправляю на эти шины. Вот либо удаляю все полностью и делаю эти шины самостоятельно уже под свой на свой вкус. То есть не пользуюсь пресетами. Но это как бы моя практика. Вы можете делать по своему, но я просто порекомендую выводить именно из дорожки То есть вот здесь у нас вот эти все дорожки верхние, это именно исходные, вот до хэнклепс. То есть опять же, если у вас хэнклепс используется в вашем лупе, можно вывести. Бывает, что вы не уверены, где-то используется, не используется, потому что бывают партии длинные, песня большая, где-то может быть в каком-то конкретном отдельном моменте в драмере вы включили, например, какой-нибудь тамбурин. А, и если вы его не выведете, вы его просто потеряете. Поэтому я всегда рекомендую вывести. Дорожки полностью, а потом уже если что-то пустое, то от этого избавится. Вот давайте сейчас посмотрим на практике, о чем идет речь. Я выведу сейчас только вот эти дорожки непосредственно самих инструментов. Я не буду выводить шину. Но если вы захотите их вывести, то можно и шины вывести. То есть шины, звуки шин также будут переведены в аудио. То есть, сейчас на эти шины идут некоторые посылы, если мы откроем микшер вот здесь мы увидим что вот с некоторых э, отдельных барабанных элементов идут посылы на вот эти вот э, дополнительные шины которые здесь у нас вот представлены а, например э, кик два микрофона вот здесь объединяются также через уже не посыла через выходы на с под группу бочки и э, рабочего барабана, то есть с Кик, э, их можно в принципе тоже вывести, то есть это как такая параллельная обработка, но как я уже говорил, я все-таки сторонник делать все это самостоятельно под свои нужды под тот трек, с которым я работаю, поэтому вот эту, скажем так, пресетную составляющую в первую очередь я не затрагиваю, то есть я никогда не вывожу эти партии, они мне, как правило эти дорожки, они как правило мне не нужны, я всегда потом работаю заново уже с чисто вот этими исходниками. Ну так вот, а как делаем? Я обычно ставлю цикл, то есть ну можно поставить запасом на всякий случай, чтобы какие-то хвосты оттарел последних остались, то есть я делаю цикл, можно побольше сделать, два такта, думаю, здесь достаточно будет, и просто выделяю э, шифтом выделяю все нужные дорожки и нажимаю сочетание команд Е, -E, э, либо можно еще на, нажать экспорт 15 трексы audio files, вот команд Е, -E, то есть то же самое. Э, но ну, выберу, например, создам какую-нибудь папку зову ее один, неважно. Теперь вот настройки, давайте об этом поговорим. Тут у меня по умолчанию стоит экспорт цикла раньше он ли, потому что мы выделили область циклом и Logic сразу понимает, что нам нужно именно вот эту область цикла и вывести. Ну формат я Wave всегда работаю, BitDev 24 бита, потому что проект Logic 24 бита я так и оставляю. И вот здесь очень важный важный пункт: мульти output software инструмент Я всегда выбираю one file per channel strip честно скажу с, с при работе с драмер разницы выберите вы one file per channel strip или one file файл per track, разницы особо нет. То есть он выводит либо каждый файл по channel, strip, это вот именно вот эти настройки каналов, либо трек, но ну, этот по сути то же самое, то есть тоже трек. Но некоторые есть э, треки инструменты, точнее сторонние особенно там из драмер, где бывало, что не очень грамотно все выводилось вот в режиме one file per track. Поэтому я всегда стараюсь one file per channel strip выводить. Если вы видите, вы видите one file per инструмент, у вас просто выведется общее звучание всего инструмента в этих дорожках то есть например в оверхедах будет звучать также и кики вот эти все с хай хайхеты то есть у вас уже отдельных элементов не получится поэтому я э, лично всегда рекомендую вставить вот эту настройку one file per channel strip и во всех Возможных сценариях это будет работать так, как нужно. Далее я ставлю сюда галочку Bypass Effect Plugins, потому что я, как правило, предпочитаю все сводить с нуля, с чистого листа. Но если вам нравятся те настройки, которые уже установлены здесь на вот этих элементах отдельных то есть, эквализация, компрессия, какие-то еще эффекты, вы можете эту галочку не ставить. И у вас тогда эффект этих плагинов запишется в аудиофайл. То есть уже вам эти плагины не понадобятся, потому что они будут записаны в получившийся файл. Я поставлю галочку. Uh, include volume pen automation то же самое то есть если вы здесь выставили какие-то панорамы громкости и, и вы хотите сохранить эту относительную uh, относительно этот баланс между элементами вы можете поставить вот здесь галочку include volume pen automation я всегда ее убираю потому что я хочу получить исходный звук то есть исход, звук uh, исходной громкости каждого элемента uh, без ну как бы без расчета моих вот этих вот настроек что я здесь на 2 бел поднял там что-то опустил то есть то как есть чтобы оно прям вывелось то есть как вот максимально такие студийные условия меня это всегда мне это как бы больше руки развязывать но опять же я вам просто даю результ... варианты а вы уже сами выбираете то что вам подходит под ваши нужды нормализацию я всегда выключаю потому что как правило ну никаких перегрузок здесь быть не должно а если они есть то лучше их устранить еще до экспорта то есть либо в инструменте сделать выход потише а, там настроить до да, либо гейн сделать потише в инструменте ну то есть надо смотреть да, в зависимости от каждого инструмента по-разному по но ни в коем случае чтобы не было никаких перегрузок вот поэтому я нормализацию все да, выключаю, она не нужна. Ну и, собственно, все. Здесь мы просто выбираем и имя, как у нас будет формат имени. но ну, вот такой вот самый нормальный, в принципе, формат. То есть, номер трека и имя трека. А, нажимаем экспорт. И у нас вот здесь у меня появилась папка. И вот так это выглядит. То есть, вот в аудио файлы у меня вывела вывелась моя вот эта, а, барабанная установка. Давайте я сейчас все это импортирую обратно в проект создать новые треки и посмотрим как это выглядит сейчас я включу на этом соло то есть мы видим что у нас все треки э, вывелись по канально то есть мы можем послушать вот например у меня здесь нету то о чем я говорил нету здесь э, handclaps вообще в этом регионе поэтому я просто могу я вижу что у меня здесь ничего нет на всякий случай можно включить отображение максимальной волны чтобы не пропустить какие-то тихие элементы. Я вижу, что хендлапс не абсолютно пустой канал, и я его просто удаляю. То же самое касается Room A, касается шейкера, то же самое касается тамбурина, то есть я это удаляю и даже Low Tom тут -то здесь тоже нету. Вот, и у меня остается вот такая барабанная установка с исходным звучанием, то есть у меня можем здесь расставить это по порядку. Идет бочка, потом два микрофона Снейра потом идут томы, и overhead лик и room вот и все и мы с этим уже можем работать то есть мы берем просто микшер сейчас я это закрою чтобы не отвлекало миди партия нас и здесь можно уже все это дело делать баланс делать панораму и сводить как полноценную такую можно сказать барабанную установку записанную на студии Ну, я думаю, что идея понятна. Если вы никогда не пользовались этой функцией, советую воспользоваться. Очень удобно и действительно облегчает работу. И я всегда... вот перед тем как начать сводить трек даже полностью сделанный в лоджике то есть без какой-то там сторонней записи я всегда все-таки стараюсь переводить в аудио и в максимально таких вот студийных э, условиях то есть э, барабан у меня не одной дорожкой идут а вот такими отдельными чтобы потом я имел возможность все это грамотно свести обработать также это решает проблему очень часто э, вот этой как я говорю пресетовости звучания, потому что многие пользуются стандартными установками logic и э, порой бывает в интернете натыкаешься на какую-то аудиозапись включаешь и с первого удара понимаешь что это такой-то пресет такая-то барабанная установка лоджики такой-то барабанчик то есть чтобы этого не было вот даже такой метод просто все вывести исходники звучания барабанов без вот этих всех предустановок которые здесь есть со всеми этими плагинами посылами и сделать это самостоятельно то есть самостоятельную компрессию эквализацию какую-то параллельную обработку вы уже уйдете от вот этого пресетного звучания и э, сделаете звучание барабанов но ну, в данном случае максимально уникальным под вашу конкретную композицию ну что ж в этом видео мы все рассмотрели увидимся с вами в следующих уроках всем успехов с вами был дмитрий русул всем пока